Коллеги, всем привет! Меня зовут Сергей, и в этом сюжете я расскажу об аппаратах для сахарной ваты «Хуракан» на примере аппарата Huracan c 2 Как работает аппарат? Для начала нужно взять чистый сахар и поместить в распределяющую голову аппарата. Далее мы включаем аппарат, включаем температуру и ждем, пока сахар под воздействием температуры начнет превращаться в волокна. Аппарат быстро нагревается и сохраняет высокую температуру, поэтому во время приготовления сахарной ваты вы можете добавлять разнообразные пищевые красители, чтобы ваша вата приобрела яркий оттенок. В аппарате можно регулировать размер кристаллов сахара. Для этого необходимо либо повысить, либо понизить температуру. Я не являюсь профессионалом в приготовлении сахарной ваты, но я думаю, у вас все получится. Аппарат для сахарной ваты состоит из корпуса, чаши, двигателя, нагревательных элементов, которые находятся внутри, и распределяющей головы. Корпус оборудования изготовлен из крашенного металла, а чаша диаметром 520 мм из нержавеющей стали. Аппарат для сахарной ваты подключается к однофазной сети напряжением 220 вольт. Также в ассортименте компании Huracan есть аппараты для сахарной ваты hkn 1 и C3 и аппарат на тележке. В этом сюжете я рассказал вам об аппаратах для сахарной ваты Huracan. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Меня зовут Сергей, всем пока, пользуйтесь техникой правильно.